Друзья, всем привет! Я приветствую вас на своем YouTube-канале. Сегодня поговорим о двух навыках, которые очень важны в нашей работе в сетевом маркетинге. И эти навыки помогут вам увеличить скорость вашего роста в бизнесе. Навыки, которые помогут вам расти в уверенности. Важно стать опытом даже в небольшом навыке. Итак, первый навык – это очень важно рассказывать свою историю. Это самый главный навык, который нужно отработать. Научиться рассказывать свою историю. И каждый раз ее улучшать, корректировать вот вместе с вашим вышестоящим спонсором. Написать ее на бумаге, проговорить несколько раз, посоветоваться со спонсором, что добавить, что убрать. И важно записывать свою историю на видео и везде рассказывать. При каждой встрече, при каждом телефонном разговоре, при тройном звонке. Это очень важно стать квалифицированным рассказчиком своей истории. Ведь наш бизнес – это бизнес истории. И начинать нужно со своей истории. Как написать свою историю? Ну, первое – это ваша биография. Кратко. Кем вы были? Откуда вы? Сколько вам лет? Чем вы занимались или кем вы работали Второе Что вам в этом не понравилось Или в чем вы потерпели неудачу Коротенькая история Третье Как вы нашли решение С помощью этого С помощью этой компании Или с помощью этого я нашел решение Я изменил свою жизнь Я начал Пошли улучшения и четвертое, как вы к этому относитесь? Я э, оттуда, я работал с тем-то, у меня были такие неудачи, кредиты, долги, там я не знаю что, либо что-то получалось. И я нашел вот это, эту компанию, с помощью этой компании, с помощью этих продуктов, я начал, моя жизнь начала меняться. И я вижу в перспективе, что это, это, это. Это поможет большому количеству людей изменить свою жизнь. Благодаря продуктам этой компании люди получают вот такие результаты. Благодаря чудесному маркетинг-плану люди начинают зарабатывать в первую неделю, в первый месяц такие-то деньги. И я вижу перспективу, потому что это, это, это. Вот такая краткая история. И при всех встречах в бизнесе мы рассказываем свою историю. Тот, кто умеет э, квалифицированно, качественно, профессионально рассказывать свою историю, у того э, и бизнес хорошо получается. Итак, первый навык – это э, своя история. Второй навык – это умение представлять э, свою возможность. Презентация. Правильно представлять свою компанию. То есть нужно изучить презентацию. То есть, Навык, умение представлять свою возможность. Как это сделать? Важно знать, компания. Можете рассказать историю компании, историю основателей компании, историю успешных людей и о компании. Не обращайте внимания на свои финансовые результаты. Начало пути – это стажировка. Вот как на предприятии, знаете, когда приходит человек любой профессии, медик, он милиционер, водитель автобуса, таксист, пилот. Все стажируются, приходят на стажировку. И важно в нашем бизнесе, чтобы вы понимали, что стажировка, она важна. Это как в университет приходите, обучились, а потом вы получаете профессию. И важно понимать, что ценность не в чеке, а в человеке которым вы хотите стать. Отпустите удачу. Вот не рассчитывайте на удачу. Многие люди приходят в бизнес и надеются на удачу, что сейчас они будут зарабатывать тысячу долларов. Нет. Друзья, нужно э, работать э, над навыками. Отпустите удачу. Не обвиняйте вышестоящих спонсоров, которые показали вам эту возможность и сказали, что вы можете здесь начать зарабатывать хорошие деньги. Следующие 12 месяцев вот, посвятите себя изучению навыков. Задавайте вопросы, что мне сегодня делать, как улучшить свои навыки. И очень важно, примите решение стать мировым классом в МЛМ, чемпионом мира. Для этого нужно отработать вот эти навыки. И очень важно сосредоточиться на этих навыках, а не на удаче. Через год вы можете стать квалифицированным дистрибьютором. Если вы сосредоточитесь на удаче, и вы через 12 месяцев будете рассчитывать только на удачу. Поэтому навыки очень важны. И я считаю, что эти два навыка очень важны. И в наше время сейчас есть много систем для работы, и многие люди... Используя эти системы, заводят людей в систему, там им проводят презентации, э, там им э, идут тренинги, обучение, это все здорово, хорошо. Но пока ты сам не научишься рассказывать свою историю и историю своей возможности, у тебя роста не будет, у тебя будет потолок. Либо люди отправляют какие-то короткие ролики, презентации. чьих то людей, людей, которые рассказывают э, об этой возможности. И рост именно э, ваш рост в бизнесе пойдет только тогда, когда вы начнете использовать эти два навыка. И в следующих видео э, я расскажу еще о других двух навыках сетевого маркетинга, которые я считаю э, одними из основных э, в нашем бизнесе. Именно поэтому подписывайтесь на, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам э, приходили уведомления о моих видео. Можете писать в комментариях, какие навыки важны для вас, или еще какие навыки есть в сетевом маркетинге, и какими навыками нужно обладать, чтобы было у вас, был у вас рост при успевании в бизнесе. Все, желаю удачи и пока-пока. До скорых встреч, друзья.